для основной трубы И вот такой вентиляционный выход вот есть обычный а есть утепленный изолированный вот такой, такой взять лучше вот нашел серенький такой тоже по акции 2614 Утепленный. Думаю, его возьму. Ну, короче, взял утепленный вот такой. И к нему проходной элемент. Дома покажу еще подробнее. Скажу, значит, я вам несколько слов про вот этот замечательный магазин. Совсем что-то они обнаглели. Получается, вот эта вот э, труба, которая выходит на крышу, черда, на черда, ну, точнее, на саму черепицу уже, на ценнике было написано 2 500, типа акция. Думаю, ну возьму. Стою на кассе, значит, на кассе пробиваю 2 900. Ну, короче, думаю, фигня. Сколько раз уже зарекался не ездить в этот Мурлен-Мерлен. Вот, поэтому. Ну, некоторые товары, конечно, есть дешевые. Но будем по мере необходимости, конечно, сюда, наверное, и заезжать. А может и не будем, посмотрим. И то же самое, проходной элемент, элемент на черепице. То же самая история. Стоил он 875 рублей. А в чеке он за 900, что-то 60 что ли, рублей. То есть они так сделали то же, то же, что типа вот по акции берите, на кассе не заметят. Но я не стал ничего предъявлять. Думаю, купил все равно не так дорого, как в других магазинах. Потому что в других магазинах. Бывает достаточно дороже, еще стоит эти все вентиляционные системы. Поэтому будем использовать то, что взяли. А так-то можно было бы, наверное, предъявить. Получается, на ценнике од... на витрине одна цена, а на кассе совершенно другая. Но они высказали, сказали, не нравится, не бери их. Это уже стандартный ответ. Уже несколько раз встречался с такой ситуацией, поэтому я ничего не стал говорить. Просто купил и пошел. Ничего, ничего, нормально все. Он Абсолют, кстати, начал уже елку ставить. Все готовиться начали к Новому году. Заехал тут Абсолютик, взял некоторые продукты еще. Вот, каркас для елки готов. Осталось, короче, только ее нарядить. Пробочка нарисовывается потихонечку, и начинается пробка. А что случилось? А, убирает снег, видимо. Сейчас поедем. Или что, или объедем пробку. Мы поехали, наверное. Так, По трамвайческим путям сейчас поедем мы. Этот район, кстати, называется, кто не знает, кто не с Иркутска, этот район называется район статут городка Политех. Здесь вот конечная остановка трамвайчиков. Вот даже трамвай идет. Раньше я тоже учился здесь. И трамвайчик, вот здесь кольцо у него, он здесь разворачивается. Вот здесь торговый центр Лермонтов. Здесь я, кстати, набирал один из своих стабилизаторов. Напряжение. Будем с вами ставить еще стабилизатор напряжения. Вот оно, это кольцо. А вот здесь, вот он, политех. Я думаю, в каждом городе, наверное, политех присутствует. И вот в городе Иркутске он тоже есть. Он называется он не политех, он называется Иркутский национальный исследовательский технический университет. Сделан в виде буквы «Ж» корпуса в виде уже. вот и объехали мы пробочку вот он полетях сегодня 0 градусов даже плюс один. это на солнышке друзья значит тут купил вот такой вентиляционный выход Сейчас я распакую вот этот целлофан. Это проходной элемент, а вот это сама труба вентиляционная. Сейчас я распакую, чтобы не шуршать этим пакетом. Вот, получается, значит, вот это это распаковал. Сейчас получается вот это проходной элемент, а вот это это у нас сама труба. Трубу я взял, в общем, утепленную. Вот видите, цинковка внутри идет, как я понимаю, и сверху пластик. И между цинковкой и пластиком присутствует пена. Здесь вот тоже такая вот утеплитель, и там вот видно пена, если заметите. Вот. Это получается будет на улице часть вот эта вот пластиковая. Вот эта часть уже будет находиться на холодном чердаке. Здесь я куплю, получается, вот такой тоже утеплитель. И закрою все это утеплителем. И пластиковая труба будет, она тоже закроется вся утеплителем. По ценам я уже вам сказал, Леруа на витринах одна цена, по факту совсем другая цена. Вот. Производство это от Технониколя для э, черепицы, вот этот проходной узел для черепицы Монтерей. Здесь есть также уплотнительная резинка, но я думаю, что необходимо будет еще дополнительно покупать герметик и герметить стыки все дополнительно делается это следующим образом вырезается в черепице отверстие, крепится вот этот проходной элемент сам, через черепицы и вставляется труба закрепляется вот здесь вот саморезами и выглядит это вот таким вот образом но я колпак вот этот брать не буду поскольку у меня это будет э, труба использоваться в качестве фановой трубы ну, то есть для канализации, грубо говоря. Сейчас у меня, получается, нету такой трубы. У меня система получается, так скажем, герметичная. И когда зима, очень холодно, бывает так, что даже стыки, которые есть в канализационных трубах, они пропускают какой-то неприятный запах и тем самым создают нам дискомфорт. Вот, до зимы я это сделать не успел. Нужно будет вызывать какую-то вышку. Делать вот это вот отверстие в черепице. И крепить вот эту штуку. И закреплять ну, сразу вот эту вот трубу. А на чердаке уже буду делать после. Здесь можно поставить какую-то заглушку, допустим. И делать это позже. Чтобы влага сюда не, не поступала. Вот такие вот дела, ребята, по покупке вот этой штуки. Но вот эта штука обошлась мне в 900 рублей. Они стоят от 2000 в других местах. Не знаю почему, в Леруа она стоит так. Может быть у нее качество не очень. Ну, посмотрим. Вот крепление, отверстие подкрепления как раз саморезов кровельных. Здесь вот все показано, такая простенькая схемка. Даже есть бесплатная служба технической поддержки. Интересно. А почему взял утепленную? Потому что, я так думаю, если взять неутепленную, то отсюда будет... То есть внутри, понятно, да, теплый воздух идет, а здесь будет холод. То получается, вот это отверстие, оно будет затягиваться шугой, будет создаваться конденсат и тут же замерзать. Вот, вот, такое, вот, вот такое вот приобретение. Будем устанавливать. Ну, потом также хочу вентиляцию сделать. Но про вентиляцию я хочу почему-то. Знаете, какую вентиляцию? Хочу вентиляцию. Вот именно для стены есть. В стене делается отверстие. Как же называется это? Оно называется вентиляция с рекуператором. Во, вспомнил. То есть она стоит порядка 20 тысяч рублей. Врезается в стену и для него нужно питание. Вот. Хочу такую вентиляцию сделать. Ну а так окна пока сейчас, вместо вентиляции. Вот такие вот дела. У нас опять выпал снег. Ветки, елки все в снегу. Теперь уже точно все в снегу. В тот раз было не так сильно много снега. Сейчас очень уже много выпало снега. Здесь уже даже подчистил лопатой все. Ну так с легонца пробежал, а он еще купил баллон красный из под газа. Хочу сделать себе мангал. Пусть пока стоит, я открыл. Он был пустой, я его открыл и хочу, чтобы газ полностью вышел весь оттуда и уже после этого буду его заполнять водой. Но это будет тоже после зимы буду заполнять водой и делать из него мангал. Ну а это пока убираем до весны. Ребят, заехал я на озон точнее на Wildberries, и забрал вот такую вот занавеску. Называется 320 лет 3 на 2 метра. Получается она 3 метра в ширину, 3 метра ширина и 2 метра высота и вот такой цвет холодный вот это будем вешать на окна типа дождик такой сейчас проверим Так, включаем О, вот так вот режимы вот хочу повешать ее на окна смотреть, как будет светиться. Ну, так достаточно ярко светит, да? ну дома размотаю, покажу еще. А вот здесь вот не знаю, интересно напряжение какое? по идее 220. он распределяет на все вот эти диоды. или тут какой-то трансформатор есть? нету. Вот, скорее всего нету. вот такая вот штуковина.